Так, пара новостей. Первая новость – это у нас нераш. Нераш сейчас очень медленно делается. Да, нет. В голове. Отрабатываю сайт для наушников. Вот, и немного времени уходит туда. Поэтому сейчас мы будем делать так. Я назначаю, значит, модераторов. У нас будет 2-3 модератора. Я уже примерно понял, кто это будет. Примерно вы тоже понимаете, о ком идет речь. Но если нет, еще раз назову, это будет Гриша Алексей. И еще Антон, возможно. Эти чуваки будут модерировать, смотреть, кто что делает, помогать. То есть они будут меня заменять на это время. вот, Чтобы я в основном пилил сайт, делал сайт. Перед Новым годом начал продавать, и пока будет все это идти, идти автоматически, я одновременно буду еще и делать гараж. Вот Еще, может быть, есть какие-то там… Может быть, что-то другое нужно, а не гараж сделать. Скажите, что нужно. Может быть, это будет проще и быстрее сделать в данный момент, если оно очень сильно нужно. Может быть, можно просто машину поменять и все, а все остальное сделать в механики. Ну, есть, там разные варианты. Вот, Будут помощники. В группе сейчас все пока что хорошо. Слава богу, Тима работает. Жаль, что некоторые из команды все-таки не подошли на этот тим. И вообще некоторые не работают. Придется их на этой неделе уже начать убирать с группы. Ставят только пару полезных человек. Вот Эти чуваки, которые будут, вот Гриша и Алексей, они будут э, давать деньги, машины и все остальное прочее, но у них не будет доступа к безлимитным деньгам. То есть я не смогу сдавать себе деньги и выдавать кому-то другому. Я просто им дам определенную сумму денег, которую им точно должна хватить. Там примерно, не, не скажу сколько эта сумма должна очень сильно хватить потом один из них будет э, отвечать за то что он будет пиарить пиарить э, э, наш сервак в, э, то есть он будет делать все что делаю я вот. будет это будет э, их нет. скорее всего это будет какой-то третий человек возможно алексей то есть антон будет скорее всего э, на сервере заниматься а алексей будет по пиару заниматься и на серваке если хочешь. Вот, то есть посмотрим к тому, что, что более близко. Сейчас было бы хорошо, если бы мы определили, потому что я не могу сейчас. Я примерно знаю, кто, кто куда пойдет. И все. Вот. Что еще? А, да, можете меня поздравить. Меня, Сначала я YouTube просил, чтобы мне партнерку подключил, теперь YouTube сам просит, чтобы я к нему подключил партнерку. Хочешь мне деньги дать. Вот, я такой сначала отнекился, говорю, типа, я не такой, а потом решил такой думать, а что бы нет. Вот, в общем, теперь у меня партнерка от YouTube есть. Теперь еще и Ютуб мне деньги приносит. И это будет стимулировать на новые видосы. Ой, блядь, по MT и по серваку делать. Вот, что еще. А, да, наушники прикольно заказывать, Так, сейчас. По серваку пока так. Я посмотрел статистику, там. Стало все хуже и хуже, потому что я меньше начал заниматься, поэтому я сейчас хочу эквивировать людей, которые в нашей команде все-таки работают, вернее а занимаются, чтобы они занимались не только группой активно, но еще и серваком. Потому что когда меня нет, никто на сервак не заходит, но люди в группе занимаются, потому что это единственное, что я отслеживаю. Даю пизды за это. Теперь я буду еще проверять и сервак. Я вот, посмотрю, что получится. Пока что предлагать идея, что может быть сделать быстрее, потому что с гаражом, это, наверное, дня на 4 с гаражом. Вот Если сейчас начать, то дня на 4 там, с отдыхом я могу это сделать. Возможно, прям сегодня начну. Нет, нет, мне нужно сделать сейчас сайт до Нового года. Ой, блядь, до Нового года. Мне нужно в ближайшие дни сделать уже сайт свой готовый и начать уже заниматься группой по не по этому проекту поэтому где-то наверно только через неделю займусь этим гаражом возможно есть какие-то задачи если поставить поставите машины заменить новые поставить что-то еще что будет круто очень что вас держит на себе на сервере то что вам доставляет удовольствие мы это сделаем там. потому что я до сих пор ну пока я особо не понял что, что вы чего там на серваке нашли такого то есть я как понял этого нужен народ народ мы сделаем но для этого нужно еще там вещи, там маппинг добавить. или что -то. Нужно тоже будет найти людей этих, но этим мы пока заниматься не будем, но ну, я, я этим не хочу. Пока что я буду делать сайт свой буду заниматься этим проектом. Чуваки наши будут заниматься группой, будут заниматься сервером, менять меня, когда смогут. Пока все, а там посмотрим, как они будут работать, в зависимости от этого мы будем больше пиарить или меньше пиарить и так далее. Потому что попизонов, таких как э, я не ставить пока не умею, они только учатся. Адаптивная вещь. Б -б -б -б -б -б -б. Вот, собственно, пока что все. А, группа у нас идет хорошо, кстати. Развивается. Спасибо чувакам, которые постят. Там каждый раз что-то новенькое, прикольное, веселое. Я это смотрю, тоже лайки ставлю. Вот. Ну и все, давайте вопросы. Э -э был я. <тых> вот. И эта сука, которая сейчас перед вами, она пропадет на 4 дня, может быть, на неделю. Пока не сделают, сука, группу и сайт. Вот. Поэтому всего хорошего. Жду, что на серваке не разочаровывать меня, а то, блять, открыли сервак и э особо-то зашли в первый день, а потом все слились, пока людей особо не стало. Будьте падлыми, сука. Кредиты мы сможем накрутить, но самое главное то, что эти люди приходят только тогда, когда есть онлайн, а онлайн создаете вы. Ну давайте, тачи.